ребят привет сегодня мы с вами поговорим о том как пища влияет на наш организм как питание влияет на наше здоровье как питание влияет на наш иммунитет вы узнаете как правильно питаться для того, чтобы, во-первых, укрепить иммунитет, во-вторых, быть более здоровыми, здоровыми, и если у вас, не дай бог, есть лишние килограммы, они есть почти у каждого, то эти правила, они помогут вам сбросить вес и сбросить лишние килограммы. Почему важно правильно питаться? Потому что процесс пищеварения – это один из самых важных процессов в нашем организме. Потому что пищеварение – это обеспечение нашего организма питанием и энергией. Так вот, питаться можно по-разному. Можно питаться плохо, и энергии у нас не будет, и мы будем постоянно вялыми, какими-то сонными, там, постоянно болеть. А можно питаться правильно – и тогда вы будете очень энергичными, у вас будет куча энергии, будут положительные эмоции. Самое главное, у вас укрепится иммунитет, вы будете здоровыми. Поэтому поехали изучать правильные подходы к вашему питанию. Первое правило, первое направление. Это самый главный принцип, я считаю, вообще в приеме пищи и в процессе пищеварения. Звучит он так, питайся вовремя. Во-первых, питаться нужно только тогда, когда ты голоден. Если ты голоден, то процесс пищеварения готов к тому, чтобы перерабатывать пищу и готов непосредственно к тому, чтобы из пищи забирать нужные вещества и предоставлять их организму. Если же голода нет, и ты питаешься, если ты заставляешь себя есть, то пищеварение работает плохо, очень много накапливается ненужных веществ в организме, процесс пищеварения работает неправильно, и ты, наоборот, не то что можешь получать энергию, ты, наоборот, ее можешь забирать у организма. Поэтому Кушать нужно только тогда, когда ты голоден. Причем голоден ты должен не вот здесь быть, а вот здесь. То есть ты действительно должен понимать, что тебе нужна пища, тебе нужна энергия. Не просто кто-то сидит рядом с тобой за столом, кушает какую-то вкусную тебе вкусную пищу, и тебе захотелось поесть вместе с этим человеком. Периодически, конечно, редко, при каких-то определенных ситуациях кто-то пришел к тебе в гости, там разные другие могут быть моменты. Да? Можно, конечно, и поесть, составить кому-то компанию, но на постоянной основе нужно кушать только тогда, когда ты голоден. И существуют определенные правила вообще питания по времени суток. Почему? Потому что процесс пищеварения, он, оказывается, у нас идет непостоянно. То есть существуют пики пищеварения, те часы, в которые пищеварение работает лучше. И, например, такие пики пищеварения утром. Примерно максимально с 6 до 8 часов утра. Днем максимально с 12 до 14 часов. И вечером максимальный пик с 4 до 6 часов вечера. И, например, если кто-то из вас когда-то ходил на рыбалку, знают, что рыба лучше всего, например, клюет с утра на рассвете, да, потом второй клев появляется днем, третий клев уже появляется вечером. Неспроста все это происходит. В природе тоже у животных есть пики пищеварения. Просто мы, люди, об этих пиках, забываем и кушаем не вовремя. Тогда пища плохо переваривается, она начинает гнить в кишечнике, начинает там бродить, забирать энергию и отравлять организм. Поэтому кушать нужно в пике пищеварения. И какие здесь еще нужно знать моменты обязательные? А, такие Например, особенности нужно учитывать, что завтрак он предназначен для того, чтобы разжечь наоборот пищеварение к обеду. В обед, в принципе, можно кушать все, да? Но для того, чтобы подготовить пищеварение к обеду, нужно его как бы растопить, разжечь. И вот завтрак как раз для этого предназначен. Поэтому, если вы будете завтракать правильно, если вы не будете забивать свое пищеварение ненужными продуктами, то вы подготовитесь к обеду. В обед пища будет хорошо перевариваться, не будет какой-то большой тяжести после обеда, вы будете полны сил и энергии, и обед даст большую пользу. Функция ужина предназначена тоже не для того, чтобы набить свой живот продуктами и дать себе силы да, после перенесенного рабочего дня, а ужин предназначен для того, чтобы поддержать просто пищеварение, для того, чтобы оно нормально функционировала и нормально работала поэтому начните с того что вы будете завтракать с 6 часов до 8 утра но при условии того что у вас есть аппетит обедать с 12 до 2 и ужинать с 16 до 18 часов дня и вы увидите что в принципе вам меньше пищи требуется для того чтобы быть энергичным и вы увидите что лучше начнет работать ваш кишечник Многие из вас спросят, ну как же так, после 6 часов не есть очень сложно и практически это нереально. Действительно, если мы неправильно питаемся, то после 6 часов вечера терпеть и э, мучить себя голодом действительно очень тяжело. Я сам через это все проходил и прекрасно знаю, что не кушать после 6, если ты неправильно питаешь, питаешься, делаю по марку очень тяжело но когда я перешел на те принципы о которых мы сегодня с вами будем говорить мне стало легко и даже если после шести я вдруг что-то захотел покушать то мне достаточно бывает скушать какого-то бананчика грушу яблоко и в принципе это бывает достаточно для того чтобы удалить голод который возникает в нашей голове поэтому первый и самый главный принцип это кушайте, когда вы голодны, и кушайте в часы максимальной пищеварительной активности вашего кишечника. Второе правило и второй принцип, второй подход. Что мы кушаем? Это тоже один из главных принципов, даже может быть и самый главный. Хотя, размышляя над этим вопросом сейчас, вот что главнее, да, время приема пищи, либо то, что мы кушаем, наверное, Оба эти принципа дополняют друг друга и обеспечивают классную работу пищеварения и дают нам энергию. Поэтому сложно здесь выделить, что главное, что нет. Приступаем непосредственно ко второму правилу, к второму принципу, что мы едим. Второй принцип частично вытекает из первого, о котором я уже говорил, что утром на завтрак и вечером на ужин не нужно себя перегружать тяжелой пищей. Что мы подразумеваем под тяжелой пищей? Это белковая пища, это мясо, это рыба, это яйца, также богаты белками продукты питания злаковые, бобовые, поэтому из завтрака. И ужина нужно исключить злаковые бобовые мясо рыбу яйца вот основное направление продуктов которые нежелательно кушать во время завтрака во время ужина вы же скажете конечно а как же вот английский завтрак, яичница да или там как всеми популярная овсянка это просто убеждение ребят и на самом деле они не не такие уж и верные, да, то, что кушай овсянку. Конечно, на желудок, может быть, это и хорошо влияет, но все-таки овсянка – это злаковый продукт, и он, в принципе, немножечко снижает огонь пищеварения, и в обед пища переваривается несколько хуже. Поэтому я рекомендую на завтраке и на ужин больше кушать фруктов, больше кушать овощей. Это самые главные продукты щелочные, которые обеспечивают нормальную работу кишечника и нормальную работу нашего организма. Uh, я вот уже вам сказал о том что это щелочные продукты действительно продукты дел делятся на щелочные и продукты которые увеличивает кислотность вашего желудка и кислотность организма. Можете открыть в интернете, почитать, какие продукты щелочные, какие продукты повышают кислотность. И вообще соотношение вот этих вот продуктов идеальное ⁇ это 70% процентов щелочные продукты и 30% это продукты повышающие кислотность. То есть продукты, какие повышают кислотность, это то же самое мясо, рыба, белки, бобовые, злаковые. Это вот повышает кислотность в организме и негативным образом влияет на работу в целом нашего организма, нашего тела. И если мы перегружаем себя белковой пищей, то и в том числе снижается иммунитет. Поэтому, чтобы реже болеть, кушайте овощи, кушайте фрукты, особенно это важно по утрам и особенно это важно вечером. вот утром Конечно, если вы покушаете, например, какой-то фруктовый смузи, и наоборот, он может разжечь огонь пищеварения, и к обеду появится огромный аппетит. Но он для этого и предназначен завтрак, для того, чтобы разжечь аппетит. И вот тогда в обед вы, в принципе, можете принимать пищу белковую. Можете принимать, если вы кушаете мясо, и рыбу, и злаковые. И все пере, переработается. Самое главное, в обед себя не перегружать. Как это нужно сделать, я скажу чуть позже. Для этого мы будем использовать все пять вкусов. Вот, и... Если вы себя перегружать не будете в обед, то в принципе пищеварение будет работать комфортно и все продукты, которые будут попадать в ваш организм, они будут эффективно, качественно перевариваться и они будут давать вам энергию, давать вам здоровье и давать вам иммунитет. Поэтому обязательно почитайте щелочные продукты, кислые, и сделайте соотношение 70% щелочных продуктов, 30% кислых. Но есть еще какая особенность. Щелочные продукты после приготовления через несколько часов могут стать кислыми. Например, сварили борщ. Вот он сначала будет щелочной, но через несколько часов он станет кислым. Поэтому в принципе в идеале нужно готовить щелочную пищу на раз. Приготовили, скушали, забыли таким вот образом. Поэтому питайтесь правильно. Хочу несколько слов сказать о мясе, о рыбе. Сейчас уже очень много, к счастью, есть информации о вреде мяса. Почему к счастью? Потому что в нас сидят огромные убеждения, которые веками у нас закладывали, что мясо это хорошо, что человек это хищник, что мясо дает энергию, дает укрепляет половую функцию у мужчин. Но вот касательно последнего вопроса я всегда говорю такой пример. Возьмите бык-осеменитель, он совершает, как в том анекдоте, до 100 половых актов в день, но бык, извините, мясо не ест. И он здоровый, он крепкий, он сильный, и действительно он занимается сексом э, все дни напролет. И мясо он не ест. Да? То же самое и человек. Уже доказано, что чем больше человек ест мясо, тем ниже у него активность сперматозоидов. Поэтому, мужики, забудьте о том убеждении, которое у вас заложено, что для того, чтобы обладать хорошей мужской силой, нужно кушать мясо. Это неправильно. Кушайте больше фруктов, больше овощей, и увидите, как ваша потенция она будет наоборот укрепляться неважно мужчина ты женщина мясо долго переваривается в кишечнике мясо там гниет мясо забирает очень сильно у нас энергию поэтому мясо негативным образом влияет на наш организм и в том числе на наш иммунитет и чем меньше вы его будете употреблять тем будет лучше для вашего организма. Можете провести экс эксперимент. Неделю кушать только мясо, варить, жарить и так далее. Потом неделю кушать фрукты, овощи и сравнить ваши ощущения. Например, крокодил, который питается в принципе в основном мясом, он 20-22 часа в сутки спит. Он вялый, он очень заторможенный, потому что мясо забирает энергию. Поэтому просто, если вы не можете отказаться от мяса, от рыбы, просто кушайте мясо и кушайте рыбу как можно меньше. Некоторые источники рекомендуют это делать не чаще двух-трех раз в неделю. По поводу мяса, сейчас однозначно доказано, что мясо вызывает рак кишечника. Основная причина рака кишечника, рака прямой кишки, толстой кишки – это поедание мяса. И Проводили статистику, люди, которые мясо не едят, они в 3-4 раза реже болеют злокачественными новообразованием кишечника, чем те люди, которые мясо кушают. Поэтому есть очень много вкусной и полезной пищи кроме мяса можно жить вот в кайф я вам серьезно говорю то есть если научиться готовить пищу без мяса есть классные очень вкусные рецепты в интернете сейчас слава богу доступ у каждого есть куча куча всяких интересных вкуснейших рецептов без мяса поэтому учитесь просто хотя бы меньше кушать мясо и вы увидите что ваш организм стал более здоровым и у вас больше энергии поэтому Питайтесь правильно, питайтесь правильно, еще раз повторюсь, 30% – это пища, повышающая кислотность, 70% – пища, которая щелочная, которая благоприятным образом влияет на наш организм. Следующее правило. А, называется оно очень интересно и забавно. То, что ешь – пей, то, что пьешь – ешь. Что это означает? Это означает, что мы пищу должны пережевывать до такого уровня, до такой консистенции, что оно была как кашка, как вот э, жиденькая пюрешка, чтобы проглатывалась просто легко и не было ощущения, что вы глотаете пищу, а было ощущение, что вы практически воду глотаете. Вот до такой консистенции нужно пережевывать вашу пищу. И тогда процесс пищеварения будет уже начинаться в полости рта. И это будет гораздо эффективнее, чем вы просто кусками набрасываете эту пищу. И самое главное, вы увидите, что ваша порция уменьшится от 30 до 50%. Я когда перешел на такую систему, у меня порция сразу снизилась практически в половину и э, начал снижаться, соответственно, вес. Часть этого правила то, что «пей, ешь». Это когда мы принимаем, например, какую-то жидкую пищу, это, например, какой-то протертый суп или взбитый блендером, или, например, какой-то смузи. Если мы употребляем эту пищу в жидкой форме, то нужно двигать челюстями для того, чтобы пища смешивалась со слюной, для того, чтобы началось пищеварение уже непосредственно в полости рта. Поэтому кушайте правильно. То, что ешь, пей. То, что пьешь, ешь. Интересное правило, не правда ли? Из этого правила частично вытекает еще одно направление. Это прием воды во время пищи. Если вы принимаете, то есть, если вы разжевываете пищу правильно, то вам не приходится ее запивать водичкой. А если вы запиваете пищу водой, это говорит о том, что вы плохо ее пережевываете. И воду вообще полезно принимать перед едой. Говорят так, если хочешь похудеть, пей воду до еды. Если хочешь сохранять вес, пей воду во время еды. Если хочешь потолстеть, принимай воду после еды. И это действительно работает. Воду нужно принимать... Желательно или минут за 15-20 до еды, или вообще не связано с приемом пищи, то есть не раньше, чем через час-полтора после еды и не раньше, чем за полчаса до еды. Максимум можно пить за 15 минут до приема пищи, для того, чтобы вода уже успела всосаться, для того, чтобы наша пища не разбавлялась водой, для того, чтобы нормально работали пищеварительные ферменты, и пища не гнила в кишечнике, не бродила, а нормально перерабатывалась и заряжала вас энергией. Поэтому кушайте правильно, кушайте медленно. Не зря, вот, например, в некоторых мусульманских странах и не только кушают э, ноги, на полу сидят или на каких-то специальных матрасах и ноги под себя подкладывают там лотосом или там в каких-то других позах, но ноги складывают для того, чтобы никуда не нужно было бежать, потому что кушать нужно спокойно, кушать нужно медленно, и тогда пищеварение будет работать классно, вы будете заряжаться энергией, будете укреплять свой иммунитет. Последний принцип, о котором мы сегодня с вами поговорим, Пища должна быть вкусной. Для чего это нужно? У нас в, нашем, в нашей голове, в нашем головном мозге есть две программы. Одна программа – это ум. Ум оценивает с помощью наших органов чувств, слуха, зрения, вкуса и так далее. Ум оценивает информацию, которая в нас поступает и дает оценку в виде «нравится» или «не нравится». Дальше эта информация поступает в разум, вторую программу головного мозга, и разум уже оценивает с помощью знаний, и результат этой оценки – хорошо это или плохо. Поэтому эти вот две программы, они очень тесно взаимодействуют, влияют друг на друга, и ум, он склонен к тому, чтобы получать удовольствие и избегать страдания. Поэтому, когда мы начинаем вкушать невкусную пищу, когда мы начинаем садиться на какую-то диету и мы отнимаем у ума его удовольствие, то ум это все запоминает. И он обязательно об этом вспомнит. После того, как вы закончите заниматься той или иной диетой, после того, как вы закончите заниматься, ум это начнет требовать от вас. И Пока вот он не победит ваш разум, разум будет говорить нельзя, нельзя, сладкое, нельзя, там, например, да, там, то, что вы его лишили ума. И разум будет говорить, что это вредно, это нельзя. Но все равно ум, он будет своего добиваться, он будет долбить, долбить по разуму и все равно выпросит у него то, что он хочет. Поэтому ума не нужно лишать вкусной пищи, уму нужно давать наслаждение. Поэтому пищу очень важно готовить вкусно почитайте обязательные рецепты в интернете, вот если вы сейчас откажете от мяса, откажетесь, то почитайте вегетарианский рецептор. есть сумасшедшие вкусные еще, есть самые простые рецепты, например, жареные бананы по утрам со сгущенкой, это просто и полезно и вкуснейшее. Да? какие-то фруктовые смузи утром тоже классные есть рецепты и очень вкусные, поэтому если вы будете давать уму удовольствие, то ум, он не будет страдать, и не будет у вас припрашивать чего-то вредного, да? то есть вы можете э, пищу употреблять здоровую, но при этом ваш ум будет счастлив и доволен, поэтому вы не будете срываться, это будет просто вот это питание, оно будет частью вас, частью вашей жизни, это не будет каким-то ограничением какой-то диеты, поэтому все будет в кайф. Я когда вот эти вот все правила начал использовать, я постепенно за 4 месяца уже похудел на 10 килограмм и я не страдаю при этом, я кайфую, я полон энергии и у меня укрепился иммунитет и самое главное классное и хорошее настроение, потому что у тебя есть здоровье, поэтому ты готов вот что-то делать, делать, делать, творить, записывать вот сейчас для вас вот эти вот ролики, это все мне дает правильное питание, поэтому, ребят, Питайтесь правильно, я вас очень к этому призываю, попробуйте, вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться и вернемся к вкусам у нас существует 6 основных вкусов поэтому мы все вкусы должны давать уму чтобы он наслаждался и все 6 вкусов мы можем дать в идеале только в обед потому что все таки завтрак и ужин как мы уже с вами обсудили они у нас несколько ограничено вот в обед мы должны дать все вкусы начинать лучше со сладкого да вы не ослышались действительно начинать нужно со сладкого я обычно использую кусочек шоколадки или какую-то конфетку перед обедом кушаю. Конечно, я это делаю не всегда, но если я чувствую, мне хочется сладкого, я это делаю стараюсь это делать до приема пищи в обед. И тогда у меня быстро удовлетворяется ум и я не переедаю. Особенно я это делаю, если я куда-то иду или в ресторан, или куда-то на ужин знакомым, да, на какое-то мероприятие. Вот, Чтобы там не объесться, сначала сладенького принял и ум уже становится легче. После сладкого желательно принимать соленое, кислое. Вот не зря, например, в корейских ресторанах подают комплимент, выносят капустку, как раз выносят вот, вот эти вот вкусы, да, с которых нужно начинать кислое, соленые. Вообще, в течение обеда нужно еще и дать и горькое, и острое, и вяжущее. То есть все вкусы, если мы постепенно в блюдах используем, то наш ум получает удовлетворение, а удовлетворение мы должны получить здесь, потому что здесь, в животе, мы удовлетворение на самом деле начинаем получать э, не сразу, а вот здесь мы начинаем сразу получать. Поэтому если мы даем все вкусы, то ум счастлив, ум спокоен, и мы не переедаем. Поэтому я вас верю и надеюсь, что вы будете питаться правильно ребят подводим итог все просто кушаем когда голодны желательно принимать пищу утром с 6 до 8 в обед с 12 до 2 вечером с 16 до 18 пищу тщательно пережевываем чтобы она была как кашица как водичка жидкую пищу двигаем челюстями чтобы она смешивалась со слюной воду пьем только перед пищей а лучше пить вообще независимо от приема пищи Нежелательно воду принимать во время приема пищи и нежелательно воду пить после завтрака, после обеда, после ужина. Используем все вкусы, которые мы можем дать нашему, придать нашей пище, для того, чтобы ум был доволен. И готовим пищу вкусно, читаем классные рецепты, готовим вкусно, тоже для того, чтобы ум был готов, доволен, чтобы он не страдал, и тогда у вас все будет получаться. Последнее, что хочу добавить. Перекусы. Если вы склонны к перекусам, то тоже делайте это правильно. Не стоит туда закидывать какие-то чипсы и булочки. Можно э, перекусить орешками, можно перекусить сухофруктами. Лучше всего это, конечно, фрукты или сушеные фрукты, или свежие. Вот. А вообще, в идеале перекусы убрать. Если ты захотел кушать, но ну, сядь, нормально уже поешь, для того, чтобы действительно дать организму энергию а перекусы вообще в идеале лучше убирать спасибо что вы посмотрели этот ролик до конца я знаю что у вас все получится я в вас верю проверьте обязательно проверьте эти все правила на себе и увидите что ваша жизнь начнет меняться вы будете полны энергии полны сил укрепиться ваш иммунитет поэтому если у тебя есть какие-то вопросы Обязательно задавай их в комментариях. Обязательно в комментариях напиши через месяц, после того, как перейдешь на вот эту систему, через месяц напиши, чего ты добился, чтобы люди видели, что это действительно работает. Желаю вам здоровья и счастья. Увидимся на канале. Пока.